Ну что, ребят, вот и новая лига уже по сета именно по обычной сета они а не И именно лига от FZera не, не до век, как она называется. И что же, квалификация, начнем вообще с того, как оно все проводится. Квалификация у нас проводится в следующем формате, то что у нас есть 30 минут. Но на каждый класс, у у нас аж 3, LMP1, в котором я еду, LMP2 и GTE. Отводится на каждый класс по 10 минут. Первыми едут Олимпиадин, собственно. Первый выездной круг. Причем, честно, к этапу особо не готовился. Трассу Фуджи я особо не знаю. Максимум на ней ездил, наверное, в Проджикарсе втором. И то очень давным-давно. И, честно, особо трассу не помню. Но буду честен, трасса достаточно легкая. Первый-два в особенности. Третий, конечно, да, тут надо... Немного приноровиться к этим поворотам, но на LMP-1 на самом деле проходится не очень и очень легко за счет того, что у вас есть гибридная установка, которая вам не даст развернуться на выходах из поворота. Вот, собственно, первая наша попытка сразу же пытается поставить хорошее время по поводу того, что я плохо готовился в синглплеере, когда я готовился в практике, у меня было лучшее время минута и 9 вот когда я зашел на сервер и была практика дивиза поставил минуту 23 и 2 я проехал поставил, конечно, минуту 25 0, но в квалификации я еще больше офигел, когда я поставил минуту 24 и 1 и, собственно, да был я тогда в недоумении потому что ну, я не ожидал подобный результат и то, что я смогу побороться ну, за хорошие какие-нибудь позиции но, как мы видим, от девиза я даже недалеко был, я там проиграл даже меньше одной сотой и по итогу эту сотую надо было как раз таки отыграть точнее нет, одну десятую сотую, да, перепутал в общем да вторая попытка на заключительных там двух минутах до открытия питлейна для LMP 2 и самая главная задача была улучшить именно на ту самую десятую которую я мог в принципе спокойно улучшить потому что я знал где я могу улучшить вот и в принципе по дельце даже уже видно то что я вот местами улучшаю в затяжном правом уже улучшаю на одну десятую но самое главное, я улучшить могу еще в третьем секторе. Ну и также, да, на выходных спорт тоже можно улучшать за счет гибридной установки. Но ей надо все-таки иметь пользоваться, потому что можно сжечь чересчур много гибрида, и точнее энергии. И по итогу у тебя не останется ее на стартничную прямой, которая здесь очень длинная в Фуджи. И на которой как раз таки можно играть очень много времени, если у тебя есть достаточно заряда на круге. Заряд на круге обозначает у нас желтым на данном тахометре. Зеленым это то, сколько у меня энергии есть в принципе в, в еще гибриде. Ну а си, си, синим обозначается то, что я использую, ну точнее, сколько выдается. Вот, ну про гибрид долго рассказывать на самом деле. Ну и вот, собственно, истина. Уже в 3 секторе я привожу две десятых. И теперь самое главное, их довести до окончания круга. Знаю, что... Выжимаю все соки из гибрида Ну и собственно да, без проблем довожу и почти две десятки, выхожу из 24 секунд и по итогу пол ставлю пол-позишн. Пол по и в принципе неплохо я начинаю данный старт. сезон пол-позишн. Старт у нас дается с хода, но делается на нас следующим образом. Мы просто едем первый круг очень медленно и подъезжаю уже к старт финишной линии. У нас начинается гонка для нашего класса и для всех остальных. Собственно тут же врубаю по максимуму. ERS а и пытаюсь за первый поворот сохранить себе первую позицию, пытается меня обойти девиза по внутренней траектории, но на выходе у меня есть небольшое преимущество, я использую гибрид, но пытаюсь не полностью израсходовать, потому что я понимаю то, что мне еще нужно на старт прямой его использовать, девиза переразогнался даже немного, по итогу очень широко вылетает в третьем повороте и уже в четвертом я выхожу вновь на первую позицию и... Если так говорить, то это был единственный момент, когда я, в принципе, был не на первой позиции, поскольку, ну, такой спойлер, дальше у нас будет гонка, так сказать, в одно идти русло. Ну и Девиза вновь пытается меня атаковать уже на подходе к третьему сектору. Опять же, в нем идти бок о бок очень сложно, опережать в нем машины младших классов еще сложнее, и в будущем увидите почему. Ну и, собственно, да, происходит у нас небольшой контакт с Дивизо. Но в корсе стоит заметить то, что на самом деле повреждения достаточно минимальные, потому что, казалось бы, повреждения у меня заднего антикрыла у девиза переднего антикрыла, но по скорости на самом деле это не сильно бьет, поскольку ну, так сделана система повреждения в этой игре. И в будущем я еще получу некоторые повреждения так, от машин это... GTE. Собственно, выход на старт-сменичную прямую, использую оставшуюся часть гибрида Замки, на этом круге, но не всю, потому что надо еще оставлять энергию на будущие круги и тут же отрываюсь от девизы на полсекунды. От э, Тарабукина мы оторвались вообще там на полторы секунды, в общем, между девизой и... И по итогу все. Гонка между мной и девиза только уже будет идти. И самое главное теперь, надо было красиво так сказать опережать машины младшего класса чтобы вот как раз не встревать в некоторые ситуации ну и собственно вот спустя уже 5 я, конечно, минут гонки мы догоняем, догоняем ГТЕ, такие GTE класс и догоняем в третьем секторе ну, меньше всего поездок, я этого хотел потому что теперь? в третьем секторе обгонять очень сложно потому что здесь опять же только одна хорошая есть траектория и обгонять как то пытаться по внутреннему радиусу чревато тем то что вы можете ну, друг друга просто задеть и гонка для вас закончится Но Благо догнал я их только к последнему повороту, пытаюсь по внутренней траектории как-то пройти, но тут между ребятами идет борьба, девиза меня тут же догоняет, я пытаюсь по внутренней траектории пройти, блядь, и тут блядь, в меня въебывается Форд, серьезно, просто из-за того, что блядь, он блядь, решил блядь, сместиться блядь, на траекторию, блядь, где он ударился по Феррари, блядь, блядь, ну и блядь, по итогу блядь, да, блядь, я ловлю повреждения, конечно же девиза также там немного застрял за этим всем делом, ну и по итогу между мной и девиза образовался небольшой отрыв. но должны такие повреждения как-то не помешали мне продолжить гонку в моем же темпе. Я спокойно сохранял дистанцию до Девиза, даже местами отрывался. И в принципе все складывалось достаточно неплохо. И на одном из кругов это достаточно неплохо превратилось в то, что эта гонка будет, ну, скорее всего, выиграна в одну клетку, если я просто не зафакапаюсь где-то впереди. Но все-таки гонки мультиклассов как раз таки интересны тем, что... Классы поменьше могут здесь очень сильно повлиять на исход, ну и собственно да, вот Девиза улетает в третьем повороте, он зацепил траву и по итогу Лету сразу же удалось. между мной и ним где-то 8 секунд разницы становится, плюс там еще и Тарабукин его догнал, но будем честны, то что Тарабукин особо не был таким большим соперником для Девиза, потому что все-таки темп у них был намного-много разный. Ну и потихоньку Спасибо, я начинаю понимал. ехать вперед, подобную картину я видел почти каждый круг, это круговые. И стоит отметить то, что здесь люди по-другому немного пропускают LMP-1. Обычно в регламентах прописывают то, что гонщики GTE и LMP-2 не обязаны пропускать пилотов LMP-1. У нас же люди наоборот старались как по максимуму пропустить как раз пилотов высшей категории, за что им отдельный респект за это. Но все-таки порой то, что они да, пытаются ты, ты, ты, тебя ты, ты, пропустить, и... может закончиться очень хорошо. Все-таки я как человек, ты, ты, ты, который ездил и в другой, так сказать, лиге, в самой своей первой, тоже имел название на век и тоже на LP1, там были правила то, что GTE не пропус... ну, пропускает по своему усмотрению. Я уже привык больше к тем правилам, то, что GTE едет по своей траектории, и ты только уже от этой траектории отталкиваешься, где ты будешь обходить данного пилота. А когда ты пытаешься обойти человека, особенно в нибудь на прямом участке с небольшими поворотами, в в конце второго сектора. ну порой бывают такие моменты, бывали моменты опасные, когда я мог все-таки столкнуться с пилотом, но благо до контакта все-таки не доходил. ну в принципе там был даже момент с ЛМП-1 даже почти с контактом с круговым, причем самое смешное. но опять же все обошлось за счет того, что есть в курсе хорошие, так сказать, плагины по типу Хиликорса, которые показывают рядом с тобой болиды Собственно сейчас буду ходить в Ferrari и слева от тахометра показывается, так сказать, радар и где, как позиционируется твоя машина по отношению к оппоненту. На самом деле очень полезная фишка, ее даже сделали в Компетезионе, причем официальной фишкой, за счет чего намного проще понять, где оппонент едет и сколько между вами еще есть расстояние, чтобы, например, претерез к ним поближе, чтобы получше зайти по траектории и так далее. Ну и собственно вот, каждый круг я обгоняю GTE, обгоняю Olympic 2 болиды. И в принципе этим, ну, мне даже интересно данная серия, то есть никогда ты в Формуле 1, например, там едешь, и там, оторвавшись там уже на секунду 5 от ближайшего оппонента, просто едешь каждый круг, там, у тебя просто хот-лап и ты просто едешь, едешь, едешь, никого почти не обгоняешь там максимум каких-нибудь круговых, ну, которые там остались, каких-нибудь там контактов и так далее. Здесь же тебе приходится каждый круг обгонять медленные болиды, причем намного медленнее, чем в той же Формуле-1, прям медленный пилот. Вот, и, то есть, кстати, один момент, когда я пытался обойти по внутренней psycho, траектории в четвертом повороте, но lefty, Top, пилоты ГТЕ, GTE... я не знаю, то ли это нормальная траектория для ГТЕ, но данный поворот на, по крайней мере, прототипах, Проходится по-другому. Даже я вот во время трансляции говорю, то, что ну Понимаю. на прототип ну, ты может, все ну, время стараешься найти вороху, как можно более по внешнему по по по радиусу, чтобы и взять и поздний апекс и, подальше, и подальше, чтобы лучше выйти на эту небольшую прямую и по траектории тормозить до пятого поворота. Но вот GTE тут так, и благо, я не убил того пилота на GTE на Феррари, то есть его немножко поддел, но не более он успел все-таки скорректировать и его не развернуло. На 30-й минуте я выезжаю из боксов. Причем выезжаю достаточно так весело, чуть ли не делимся. вшатываюсь в кругового на Олимпид 1. Ну, благо успел ну, все-таки ну, оттормозиться. -то ну, но если бы вшатался, то была бы это уже моя проблема. По поводу пидстопов, конечно, здесь они очень медленные. Девиза как ты их очень весело настроил, потому что механики меняют колеса просто целую вечность. Мне успели даже залить полный бак Да, механики только вот там спустя еще пару секунд мне поставили последние мои колеса на уже последний стиль, так сказать. ну и что же, я решаю на следующий круг после пистопа почему бы не бахнуть какой-нибудь хороший круг для фастлапа. причем на тот момент фастлап по идее вроде был за мной минус 25,5 и 5 был у меня у девизу вроде сам лучший круг был минус 25,6. и 6 но могу ошибаться, конечно же. вот ну и что же, после писта я сразу же знаю, где я могу улучшить свое время и сразу же пытаюсь это делать в конце второго сектора на прямом таком участке до третьего сектора использую по максимуму свой гибрид, разгоняюсь аж до седьмой передачи до 300 километров, самое главное здесь теперь не ошибиться на торможении в данную шпильку небольшую связку тут трех поворотов, ну и в третьем секторе я уже начинаю отыгрывать очень много времени, особенно на свежем резине, да, полной баки, но особо это не делает какой-то большой погода для меня без проблем прохожу третий сектор впереди вижу медленные болиды самое главное то что для этого круга у меня был впереди свежий воздух не было никого из младшей категории кого надо было опережать ну и выход на старшую медесную прямую и тут же я улучшаю свой лучший круг на секунду и причем из минут 25 во время гонки кроме меня никто не, не смог выйти не и близко даже ну и в принципе я единственный кто смог поставить подобный круг после этого я даже сам не смог даже поставить ну близко даже к этому кругу то есть Самый близкий там 25 с чем-то у меня был. Ну и тут интересный момент, то что обгоняя двух круговых из ГТЕ, и Феррари пользуется тем, то что я начинаю обгонять Порше во время уже самого поворота, в то время как Феррари я опередил на прямойке, и по итогу Феррари за счет этого получил даже позицию. Тут остается минут до конца гонки, пилот на LMP1 достаточно сильно разогнался в, в четвертом повороте, я еду по своей обычной траектории, ездя с флаги, и тут за счет хирикорса я вижу то, что он... Очень медленно проходит тайпик, и прям по нему едет, и за счет этого я смог отвернуть и избежать контакта, который мог повлечь то, что я мог просто закончить гонку не на первой позиции, а скорее всего на второй. Ну и все. После этого остается только дышать уже до конца. Этот круг и следующий круг, естественно, который станет последним для нас. Переключаю режим гибрида, чтобы он работал на прямиках, то есть когда я нажимаю на газ пол и ровно у меня стоит руль, то, естественно, гибрид начинает отрабатывать. Ну, у подобных режимов, у гибрида, если я правильно помню, 6. Но во время гонки чаще всего используются два или три режима. И в основном используется то, что ты именно сам деплоишь энергию, когда тебе что это нужно. Сколько? Потому что, ну, если использовать на автомате, оно будет очень быстро тратиться и не давать тебе того преимущества, которое ты можешь использовать. Ну, за счет гибрида, в принципе. Дивиза в этом, вроде, в 10 секундах от меня ехал, может быть, чуть дальше, может, чуть ближе, Тут, сложно сказать, по реал-тайму, потому что его не видно пока что, так как он только-только там где-то ехал, ну и да, по итогу гонка прошла, ну, в одну калитку, на самом деле, я был достаточно удивлен такому результату, потому что, ну, я ожидал худшего, потому что я знаю то, что Девиза и все-таки Тарабукин быстрые пилоты, да, это, конечно, это корс это не формула, но... Все-таки, если умеешь ездить хоть где-то, ты будешь быстрым почти везде. Особенно, если ты знаешь трассу. Ну, а для меня Фуджи было достаточно новой трассой. Ну, я думаю, для большинства здесь пилотов она была в новинку. Может быть, для тех, только кто гонял в карте втором, она была не в новинку, и они знали, как ее проходить. Ну что же, третий сектор. Все, грубо говоря, уже решено. Остается лишь пройти пару-тройку поворотов, впереди идущих круговых обогнать, чтобы не было лишних, так сказать, проблем, ну и все, можно уже доставать шампанское и идти отмечать. Тут с парашаком небольшие проблемы, конечно, возникли, потому что он начинает сейчас на траекторию, хотя, наоборот, смещался на нее раньше него. Но все равно, уже ну, без каких-либо контактов, выжимаю Этого. полностью гибрид и по итогу финишная черта, ну, да, но только сейчас проходит и Есть. первая позиция открывающим Гонки недовэка. Что же, трансляции недовэка у нас проводятся каждую пятницу в 7 часов. вступать в группу ВКонтакте, обязательно для того, чтобы не пропустить анонсы стримов. Потому что каждую неделю я вывешиваю расписание стримов на неделе, которые у нас будут. Ну что же, результаты перед вами. Данный этап завершился достаточно интересным для нас. Посмотрим, как у нас пойдет дальше. А дальше у нас будет Китай, Шанхай. Все-таки трасса многие знакомы по формуле, и посмотрим уже, какие результаты нас будут ждать там. На этом все, ребят, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, пока-пока и удачи.